Свое призвание не забудем! снег и радость мы приносим любовь! Давай, давай, давай. Ну что дальше -то нам будет, как если про весну? Мы, знаете, а вдруг знаете. Человек чудо